Работаю я здесь уже почти три года, начинал я здесь строителем, когда еще только-только-только мы закладывали эту маленькую жемчужинку на этом месте, здесь была разруха, когда-то здесь был детский лагерь, Советский Союз развалился, все пришло в запустение, кто разокрал, кто где что, ничего такого здесь хорошего не было, были разрушенные здания, мы попали сюда строителями, ну, начинали, возводили заборы, пилили деревья. А потом постепенно руководящему составу понравилась моя работа. Ну, как бы они были ко мне с такими хорошими пожеланиями, что им нужен был стать человек, управляющий, как они называют, чтобы всей, этом, всей этой турбазой, базой отдыха потом управлять, убирать, принимать людей. Как бы. Ну и эту должность предложили меня. Прошло я собеседование, прошло собеседование удачно. И вот уже практически три года я здесь, пребываю, работаю, тружусь. Моя работа мне нравится. Когда-то я работал, даже сухой на многих работах работал, и что мне здесь нравится, здесь ты сам себе на природе. Да, у меня есть непосредственные начальники, которые там наблюдают за моей работой, которым я отчитываюсь, но тут природа, тут ты сам себе. Также я думаю, что еще будет интересный момент, когда мы в ближайшее время мы будем открывать турбазу, когда будут стоять люди. Это будет общение. Я думаю, что будет интересное общение. Вот. Ну, здесь животные, тоже собаки есть. Ну, работы хватает. Работа такой позитивной. Поэтому ну, меня в работу устраивает. На сегодняшний день я очень рад, что я здесь прибываю, тружусь. Я доволен. На сегодняшний день мои обязанности входят, ну, в первую очередь, именно вот на сегодня, пока еще база отдыха не открыта, это поддержание чистоты здесь. Чтобы мы, ну, здесь лес, ветер подул, иголок надуло, дорожек здесь очень много наделали, дорожек красивых, то есть непосредственно уборка, уборка территории. Также здесь, как вы, здесь много животных, собаки, кролики, курицы, то есть это непосредственно мои обязанности за смотри, убирай, корми. Вот. также достаточно много разной работы, например, мы здесь заготавливаем дрова для, для отопления этих двух домиков, которые здесь построены, для, здесь две париловки есть, чтобы натопить там, чтобы, когда будут к нам постояльцы приезжать, то есть отопление там на дровах, то есть, ну, довольно-таки большим количеством мы заготавливаем дрова. Ну, также, когда будет открытие, это, само собой, я буду встречать людей размещать здесь их, какие-то их там, пожелания выполнять, ну как-то вести там расчет на кассу, работу, ну, в основном такая. На сегодняшний день у меня сложностей, да не скажу, что я много, но территория здесь большая, здесь практически 3 гектара. И территорию одному человеку обслуживают, такую территорию, это, конечно, можно работать с утра до вечера, и, может быть, и не успеешь. Одна из сложностей у нас была когда-то, у нас тогда кабанов, забежали на территорию и погнули нам, наверное, 25 пролетов нашего забора, ну, пришлось менять, все это устранять, эти погрешности. Наша компания на сегодняшний день прорабатывает варианты, чтобы привлекать сюда постояльцев людей какой-то интересной тематикой, то есть, которая нас будет отличать от других таких баз отдыха. Потому что здесь вот именно вот на этом месте, да, в городском поселке Телиханы, здесь у нас есть много конкурентов, которые находятся, у которых есть какие-то свои изюминки, которые привлекают людей. Тут очень много россиян. По этой трассе проезжает ну, довольно-таки большое количество людей. Тут есть даже люди приезжают, вот сейчас будут... В начале мая дрыгва, то есть там состязания на этих катаниях на джипах по этой грязи, на квадроциклах. То есть под все это мы будем прорабатывать варианты, тематики. Интересно, чтобы люди ехали к нам отдыхать, получить удовольствие. Наши постояльцы смогут тут отдохнуть и душой, и телом. Приезжайте к нам еще, будет вам здесь хорошо.